Кто-то бальзамы по цветам. черные, красные, синие, зеленые, белые, да? На самом деле, это большая ошибка, а, потому что каждый бальзам, у каждого мастера, у него свой набор трав. Это может быть очень легким, да? Например, у Van Прома, у них белый бальзам на основе лоца, он очень такой легкий, он практически не жут его можно детка. И, а, Наталья, я хочу вас расстроить, но а, тот, который змеиный там змеи нету у них бренд в виде змеи туда входит слин а что переводится как змеиная трава а, Вот по-тайски вспомнила название по-английски <laughs> не вспомню как как же он назывался ладно не суть важно а, и так как в состав входит эта вот травка змеиная трава они рисуют змею пишут это змеиный бальзам а, там нету Бальзам настоящий скобры Кобры продается только на змеиных фермах. А, но на самом деле, на самом деле, по результату воздействия черный бальзам, он а, не отличается. Еще у меня есть один бальзам, вот со склада не стала заказывать, потому что думала, думала, но в коробках в итоге я не нашла этот бальзам. А, 25 трав. Вот этот бальзам, он, а, если вот черный очень жгучий, то этот бальзам 25 трав, там такой дядечка в шляпе гламурной шляпе. У них, конечно, упаковки просто все фееричные, хотя кинки – это что-то с чем-то. И вот этот вот бальзам, он содержит тигровую траву. А, и там еще тоже несколько трав. я Основные травы я перевела. Весь состав он тоже не раскрывает. Говорит, у меня вот секрет. Да, да, да. Поэтому я живу в нетуристической части Паттайи. склад у нас в нетуристической части Паттайи. И вообще, как бы, мы думаем, может быть, мы куда-нибудь сюда склад перенесем, но это как бы на будущее. Сейчас пока у нас удобная точка, что у нас с разных концов Таиланда поставщики поставляют на склад, здесь у нас получается очень удобно. Вот. И вот тот бальзам, он, по-действию, похож на змеиный. Я бы сказала, что я пробовала змеиный, я пробовала бальзам там на крокодиловом жиру, там другие бальзамы. Я перепробовала вообще все бальзамы, которые могут. Еще могу рассказать немножко о бальзамах. Самые такие фавориты, самые полезные при а, проблемах с позвоночником – это вот оранжевый бальзам с Криптолипсом Бьюкина. Но на самом деле Банк это не самая удачная версия, но сейчас вот это одна из самых доступных, потому что есть версии навозки, воске, которые а, они на самом деле стоят дороже, ну и… Все, никак не дойду, чтобы добавить его в ассортимент, выбираю сейчас как раз-таки лучшее. Uh, он идет на основе. Проблема в том, что он идет на основе uh, парафина. Так как это бюс... бю... Бюкина, это как раз таки очень хорошо при грыжевых состояниях. Uh, также очень классный лосьон. Пальцесс, чтобы привезли, он закрытый. Вот этот вот лосьон, он снимает и усталость ног, и также он тоже хорошо пригрыживает состояние. То есть он а, стимулирует восстановление кочевой ткани. Это вот для наружного применения. А, очень хороший бальзам на воске, это вот наша новинка. Очень классный состав, здесь и деревья И вот если я не помню, здесь был, не был. Смотри, ингредиенты. Ладно, не буду углубляться в чтение, простите. Отвлеклась. Очень хороший состав. Черный бальзам. Черный королевский бальзам 108 трав. Здесь написано, да, вот, вот здесь написано 108 трав. Это пробничек, он небольшого размера, вот он черного цвета. Его уникальность в том, что он или очень сильно жжет, или на него нет никуриации. реакции. И причем у одного человека в разные периоды времени а, он может как сжечь, так и вообще никакой реакции. А, у меня, вот если я просто нанесу его чуть-чуть на кожу, у меня тоже красное пятно появится. Но если я ушиблась и смазала ушиб этим бальзамом, я не чувствую жжения, но ушибное место очень быстро восстанавливается. Этот бальзам, он... Один из самых сильных тайских бальзамов, из всех, которых я вообще видела. То есть у людей на этом бальзаме даже восстанавливаются парализованные конечности. Это реальная история, когда э, тетя парализованная, э, ей отправили этот бальзам, она в течение э, двух месяцев каждый день смазывала бальзамом свою руку, парализованную после инсульта, которая вообще не двигалась. И через два месяца она начала уже стирать, отжимать, что делать, что готовить, уже больной рукой, которая не двигалась. То есть это, на самом деле, потрясающий результат. Я всегда, меня очень радуют такие результаты, Да, буквально до слез. Я очень люблю читать э, отзывы наших клиентов, э, потому что это да, бывает настолько фантастические истории. То есть один из отзывов, то кажется, в комментарии к статье про этот бальзам э, написала женщина, что у нее была шишка у основания черепа большая, жирарик, что ли, я уже не помню, в э, 7-15 лет. А она начала у с этим бальзамом, его прорвало то, что вышло, и все ушло. То есть в 15-й проблема, и вот за буквально месяц она эту проблему решила на этом бальзаме. А, полностью весь рецепт трав тайцы не раскрывают, <laughs> не рассказывают, что здесь внутри. <coughs> Результаты, которые я видела, они на самом деле просто потрясающие. А, немножко послабее бальзам э, от доктора Моу на основе куркумы. Не очень нравится его запах. Вот так вот выглядит. Вот, он тоже. Это тайские бальзамы. Я сейчас рассказываю про тайские бальзамы. Это желтый, это желтый бальзам доктора Мусин. Да. Есть еще очень классные жидкий. Он питьевой. Да. Наталья, вот этот очень жгущий. Опять-таки, есть люди, которые говорят, да вообще не жгут. Красный бальзам. Я его сейчас не стала. Да, красный бальзам он обладает разогревающим эффектом. А, те бальзамы, которые я показала, и при грыжах вот, красный бальзам не рекомендуется. При грыжах, как раз а, при грыжах, протрузиях при проблемах с дисками позвоночника, как раз вот, те, те бальзамы, которые вот, я сейчас показала, вот, они более эффективны.